Привет, аудитория! Сегодня у нас футбольчик. Продолжаем рассматривать 1-8 Лиги Чемпионов. В этом видео хочу обратить внимание на ответственный матч между английским Ливерпулем и итальянским Интером, который пройдет домой и англичан. Кстати, в прошлой ставке на этот матч у нас зашел прогноз на победу Ливерпуля в гостях у Интера с довольно-таки неплохим коэффициентом 2 0 -4. Ну, в принципе, и в этот раз тоже попробуем спрогнозировать, какой-нибудь вероятный исход -то события. Ну, Ливерпуль за две прошедших недели укрепил свои позиции в английской премьер-лиге. Выиграл Челси. Нашел этот майку, выдающая за Крымах 25-летней давности. Короче, выиграл Ливерпуль и Челси в финале Кубка Лиги в гостях 1-0. Ну что, довольно-таки неплохо. Все, Ливерпуля в домашних турнирах идет замечательно. И вполне можно сосредоточиться на Лиге Чемпионов. Интер же отвратительно закрыл февраль, но тем не менее в крайнем матче одержал а, победу разгромную и вышел на второе место в турнирной таблице. И у него есть а, в запасе один матч и вполне он может обойти с первого места а, Милан. Я думаю, что в этом матче можно присмотреться к варианту, что обе забьют с коэффициентом 1.75. Учитывая, что Интеру нечего терять и при любом раскладе он будет всеми силами пытаться забить гол. И вполне вероятно, что у него получится это сделать. Ну, а Ливерпуль будет играть дома, где его поддерживают болельщики, где он постоянно забивает. Плюс всегда есть шанс ловить Интер на контратаке. На мой взгляд, это очень вероятный исход с относительно неплохим коэффициентом. Ну, вы же подписывайтесь на канал, оставляйте в комментариях свои мысли. Я же стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте, ставьте лайки. До следующего видео. Пока.